Твой старенький разваливающийся жигуленок он ласково называл Хламборгини. Прохожу, значит, с трехлетним ребенком диспансеризацию перед садиком. Заходим в кабинет к невропатологу. но ну, она ему вопросы задает, а он молчит. Но невропатолог меня спрашивает, а че, Санишка-то молчит? Ну, я объясняю то, что у нас тут в каждом кабинете мучают, то рот раздирает палец колют. Ну вот он, расстроенный, обиженный, молчит. Она такая улыбается ему и говорит, не бойся, здесь тебя никто не обидит. И достает молоток. Складываю, значит, такой все алкашку из бара домашнего в большую спортивную сумку. А жена спрашивает, нахрена нам столько, мы же всего на два дня на дачу едем. Я отвечаю. Нет, милая, это не мы на два дня на дачу едем. Это наш сын на два дня один дома остается. Жена мужу такая. Дорогой. Может, нам изменить друг другу, чтобы хоть как-то освежить нашу тоскую жизнь. Мож. Э, бесполезно. Я уже пробовал. М -м -м, лайк поставить не забудь. И подписку сделай там ты книжмакни. Давай, до скорого. Анекдот. Судья. Подсудимый, вы обвиняетесь в зверском изнасиловании сотрудника ГИБДД. Что вы скажете в свое оправдание? Да ну что вы, судья? Это невозможно. Я импотент. Вот справка. Угу, точно, справка. Пострадавший такой. А вы про Жезл у вас Про Жезл.